пошло. Батя рыба коптит. сгорела уже у тебя надо? Максимка давай дрова засовывай. Все, да? Такая коптильня. Ты по одной что ли коптишь? По две. Грядки из бревна прям. Конкретные. Такие грядки, ребят. Не надо тут снимать. Чего? Клубника. Клубника тут только поспевает. А у нас уже а, там, отошла, короче, в Москве. Ну сколько смородины. еще красная, еще красная ее можно есть. Да, ты что? Ну ехал. Вот не пробил. Что ну, там? Кто бы пошел уже загруженный? Еще бледненькая, да? Или уже готова? Ничего. Готовая. Такая картошка. На севере горят картошка не растет, вот растет. Вон, мам тут этот шиповник. Вот такая типичка на севере, ой, а, огурцы уже завязываются, обалдеть, вот такие ребята огурчики. Банда, банда пошла. Ну, мы ее. Смотри, какая там рыба. Иди посмотри. А, да, вон там лежит, да. Вот. Вон в ящик, загляни. Туда. Быстрее, пока не закрыл Быстрее, вот, вот, сюда Что, дым? Да ладно, не надо Идите с дымом, с дымом Повоняйте Ладно, пойдем на море Идите на море Глаза попадает До обеда можете ходить А баранин взять? Надо баранин взять и Да, сейчас так, сходим сначала Иду, ребят На море Пускай погуляют Комары, комаров нет. Да, Федь, тут нет него ну, дяди, может так бля. Сейчас дойдем на море, там включимся. Новые дома свают, лишь прямо леса, леса. Раньше тут все лес был, лес вырубили, дома ставят. Тут лес был. Строится, строится Какая Красота Мама. Золотой камень Покажи золотой камень У -у -у. Тут тоже лес был раньше Новый микрорайон строится Походу, тут может и база какая-то, выходим что ты, что ты? Нам, уходим, ребята нам, к Белому морю. это у нас первая губка получается, туда. Нам туда. лодки едут, Нам туда дальше. Походу отлив сейчас, ребят, начинается. Ой. Аккуратней. О, утка. Ага. Смотрите, по этой по грязи не ходите. Только по этим. Федь, аккуратней, по досточке. Само не упасть ну. Прыгай, Федь. Да. Не надо, Федь. Ой, Костя, остань от него. О, Костя, остань от Ой, у меня кусочка. Ага. А вот, где-то тут Ах. Или быстрее. Такая, ребят, красота. Начинается. Опа. Опа, подси. Маяк далеко. Очень далеко. Маяк. Маяк. Нет, Маяк далеко. очень далеко. Бригаду вывел Это, на прогулку. А да. А? Да ничего страшного, живой будешь. Ну попробуй. Все Теплая водичка-то? Теплая. водичка-то. водичка не выпрясывай. Смотри, теплая. Все рыбы. Ага. Чайки, чайки сидят. Ага. Вон они сидят, видишь, ждут на. Что это рыбку мртву? Рыба. Ой, что это за рыбка такая? Ну-ка покажи. Мтва! Мтва! Рыбу! Ну Поцелуй метла! Как она метла? Интересная рыба. Так, во второй губки покупались. Сейчас дойдем до третьей губки. Ну, смотрите, сколько уток плавает. И чайки, и утки. Красота, красота, ребят Ну что, бригада, пойдемте дальше. Природа, ребят, смотрите. Сюха-поросюха, видишь? Сюха-поросюха. Вот <ос> они! Ум! Дай-ка мне поплывет ягод. Наконец-то есть! <посмотреть> Хоть что-нибудь <Özalnız> поесть! Вкусно! Это «Сюха-поросюха» назывался, у нас в детстве мы называли «Сюха-поросюха». Вот сколько, видишь? Ну ягоды мы не ели, мы только сок пили, ягоды выплевывали. <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> Вкусные, говорит. Да. Чего? Чего ты говоришь? черничку угу. а, зеленая еще угу. раньше тут мелкий был даже не вылазил с воды мы все время купались пацанами в основном да вторая 3 губка у нас была козырная <сосы> ну вода а еще для меня холодная не знаю купальцы я не могу сидеть. А он там, он колу к этому привязывались, ну там меля указывает, колу привязывающий и прискулываешь, нормально клюешься там. О! Мама такие в Москве покупает, да, а тут они под ногами валяются. Будужи. Ракушка Сколько, да? Мама их покупает, да? И ест. А мы не едим такое. А мы тут берем и едим. Мы не едим. Вот. Сейчас подходим к острову. Третью губку прошли уже тут треску ловили мы с батев два года назад. Сейчас на остров зайдем. Сейчас вода вроде как раз малая. Может пройдем туда. Смотри какая лежит. Вот еще, смотрите Где вода Ужалят они, они. Отравят. Ой, они, не отравят вот, они. они отравят максимально такую маленькую руку. Да, да, да, да, не, не знаю, слышно, ребята, или нет меня. Вот это еще база отдыха тоже тут. Кто хочет отдыхать и ехать, например, на север. Тут есть, можно где переночевать. Такие номера есть небольшие. Люди сидят там завтракают. Мы сейчас на этот остров сходим, посмотрим что там. Вон, Федь, иди сюда. Тут черники куча, Федь. был какой-то так мы вот тут прям ловили вот на камнях он вот он вот там риску ловили на удочку закинешь плевала и сиди плевали тут раньше раньше много рыбы было сейчас сейчас мало рыбы стало ребят но если не считать горбушу за рыбу то мало так горбушу в этом году вообще перебор где клюет всем клюет даже тем у кого вообще не клюет такая рыба она все равно поймается Это старый маяк был тут маяк был сейчас он не функционирует уже давно он сломался, сломался да. Мы потом поближе подойдем его покажем смотрите как красота ой сколько лодок то смотри ну вдалеке не знаю камера наверное не передаст экшен куча лодок все горбушу ловят никак не наловится да, а я сломался а назад а -а -а. Да? А вы новый Там крепкий а залеза да ну, какие ну, а да камни типа гладкий седать. скал тоже это ледник раньше И сходил еще до формирования кое-скопу ну то историю читал образовались вот такие Бегонки! скалы гладкие. когда ледник сползал вот моя пирамида. красота какая, пера моя пирамида. пера пера пера Красота пера пера пера пера пера пера пера пера пера пера пера пристала видел сейчас не знаю как классно сейчас сделаем пару фоточек в инстаграм ребят подписывайтесь кстати, в инстаграм там тоже бывает выкладывают фотографии которые на канале нет. где там Максим рыбачили то а где вы рыбачили -то? тут да Маяк, пойдемте посмотрим старый маяк, что от него осталось Он будет такой... Кость, вот же тропинка идет Он тут крест стоит, сейчас почитаем, ребята, кому Сам забыл Что-то я не вижу, что там мученицы Тут были, были Тут одетские Да? Ага ну, Теперь что-то с ним случилось Ну вот, умер дяденька Или кто тут? Один Надо почитать, что-то я уже забыл сам был апостол Андрею был памятник, не знаю, кого он сейчас делал. Кость туда залазит, что не завезть? Косте надо везде полазить. Один человек убить. Но. Ну что, погуляли, прогулялись по морю Дети накупались вот, Особо снимать-то не снимал Так вот поснимал, немножко природу показать вам Надо пообедать им, да, Максим? Угу. Сегодня уха у нас опять Опять уха Каждый день уха у нас Федя, иди кушать Компота? Да, Компота? да, он всю дорогу компот требовал. Выпили компоты. Тот уже выпили. Уха опять с горбушей сегодня. Вкусная. Опять, Фе, рыба. опять рыба, да, Федя? Положи цукарей. Ничего есть Кружку из-под руки Ну давай Вкусно? Uh -huh. Так, ладно, всем приятного аппетита Давай, Давай Не надо она работает Она Работает, снимает тебя Привет, передавай маме Маме передашь привет? -то? Давай, передавай И Сейчас. А -то? то время идет, да, обгонит да. С джемом ест, да, Максим? Угу. Вкусно? Аристократ. Икрой, ну, да. Джем вкуснее, чем икра, да, Максим? Отстань, <laughs> давай, давай, давай, ложкой, ложкой. Батя тут накоптил рыбки. Максима, давай, давай, давай, давай, первый, давай, давай. Так, надо. Кусок а первый, Пробьет, давай. Максим, отстаешь. Федя уже выигрывает. Максим, давай быстрее сейчас, тебе Федя обгонит. Ну кости-то точно не обгоняет. Душу, Первый. Соленая. Ты ты отстаешь последний. Максим, ты последний. Может, он еще будет если Рыбку больше хоть Кость копченую рыбу поешь. Вкусная. Целый. Что там опять? Чего не так? Опять муху ну, давай, давай. Давай. Ну, давай. Ну вот, Максим, почти все съел. Добавки, Добавки Максим, будешь? Добавки. Спасибо. Спасибо. Давай что А капота? Капота? <сёг dB> булочкой. Костя пришел чайку бахнуть, да? Чай хочешь будешь пить? всем Черный. Черный. У нас черный не ловится. Давай, скажи, ребятам, приятного аппетита. Приятного аппетита. И не, И не переключайтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь. Так, ребятки, собираемся на рыбалку. Сейчас будем делать муху. Сейчас будем пытаться вот большому в земле ара муха. Вот большой кусочек. И не знаю, поменьше, чуть. И тряпка нам понадобится. Вот такая веревочка. Красная. Тряпки. Кусочек тряпочки. Что, нитки тоже возьмем, наверное. Купил такую нитку вот на рынке, не знаю. Попробуем. Она такая с серебристой штучкой. Не обрежем сегодня попробуем помог испытаем такую оставим муха получилось ребят сейчас мы испытаем еще одну муху и сделаем немножко по-другому с проволоки кстати тем она более ловистая чем проволока жестковатая конечно попалась вот что-то похожее просто проволока но надо сейчас получше сделать сейчас вторую муху покажу вам вот. ребятки ну сейчас покажу вам какие мухи получились у меня будем все них пробовать на речке вот такая мушка проволоки с медной такая мушка еще вот такую сделал попробовать ну, медная проволока и сверху еще еще мушечка ну и уже пошли вот такие мушки попробуем это вообще первая которая косячная, но мы на нее тоже попробуем вот эта неплохая мушка у меня получилась я так думаю но это мы сегодня увидим такую мушку сделал в принципе меня одно, однотипные все мушки сегодня все попробуем и проверим на реке, вы не переключайтесь но это наверное, уже будет следующий ролик потому что все в одно и так, уже много сегодня поснимал в следующей серии мы идем опять на речь кумбу поснимаем для вас Но сегодня ночью пойдем сейчас поставлю камеру на зарядку флешку немножко освобожу и пойдем для вас снимать рыбалку. А вы не переключайтесь. И всем пока, ребята. Подпишитесь на канал, кому интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.